Очередной хряк боюсь. Пророк мог бы и сказать. Ну, хотя бы костюм не поврежден, это самое главное. Придется импровизировать на ходу в костюме. А, мой юный друг, я хотел, чтобы ты был в сознании, однако на костюм посчитал иначе. Сейчас приступим. Приветствую всех любителей видеоигр. Мы уже видели эту касцену, но стоит ее повторить. Не, этот ублюдок, конечно, вообще пидорас. Вот тот, да. -то. Вообще ничего не говорит. А, во. Прошу простить это предательство, но выбора не было. Мне нужен костюм. Конкретно этот костюм, чтобы раз и навсегда остановить Сефов. По-моему, еще костюм что-то говорил. Обычный солдат тут не подойдет. Я не понимаю, что происходит. Ты здесь, Пророк. Твой костюм с системами Цефов. Ты должен вернуться. Без тебя нам конец. Ах ты, больной ублюдок! Ты знал! Ты знал, что костюмы симбионты? Что они сделают с моими людьми? Ты превратил их в ходячие трупы! Я превратил их в воинов будущего. Ты же солдат. Считай это долгом перед... Ты нам! Скажем, я экономил правду, да. Но что я мог? Что ты можешь сейчас? Цефы будут здесь, прок. Скоро. Думаешь, мы сможем победить, используя обычных людей? На этой войне простым людям не место, а это будущее. Смерть теперь не более чем условность. Мы все здесь, ходячие трупы. Перегрузка на клеточном уровне. Хватит. Костюм для. зараживает борец. Черт, перегрузка! Взять его. Убейте, если нужно, но не повредите костюм. Как, блядь? Только в голову. А ну... Очень мило. А теперь попрощайся. И Тара, нет. Тара, послушай меня. кого мозги остались. Эй, hey, все хорошо. Я из ЦРУ, отдел специальных операций. Перевелась туда три года назад из котика. А ну. Это я приказала твоему отряду вытащить Пророка и Гулда. Все провалилось, впрочем. Ну, то есть она была на моей стороне. За это я, в принципе, благодарен. А, я его пушку. Слушай, сразу понял. у нас будет время, чтобы объясниться. А сейчас ага. это место штурмует цефы. Нам нужно вытащить Харгрива. Ага. Хорошо. Он откровенно спятил. Считает, что остался последним вменяемым человеком на планете. Но он знает многое о цефах. Он работал с их нанотехнологиями уже сто лет, с тех пор как похитил Стунгулский первый образец. Он стоял за резней в Линкшане три года назад. Там погиб мой отец. А У Харькова есть план противостояния вторжению. Нам нужны эти сведения. Он заперся в офисах руководства, где-то там. Охрана там отличная, вживую сейчас с ним не увидится, поверь, я пыталась. Тебе придется прорываться. Ну, конечно, я ж в костюме, а не ты. А кому еще прорваться? Я поднимусь на площадку и подготовлю вертолет. Вытаскивай его и тащи ко мне. А, то есть, ты меня туда на вертолет закинешь? сядем где-нибудь, где сможем развязать ему язык. И я буду на связи, если что. Иди. Ладно. Доступны тактические возможности. Найти и спасти Харгрива. Найти Джейкоба Харгрива с ним. О! разобраться с ним да это мы умеем так ну да я пока стихим похожу мне нравится маскировка кто там отключена. Блять, ебать ее ворочает, нахуй так ладно конечно маскировка отключена Блин, я думал он дальше побежит, а он не побежал, прикиньте. А, мне наверх надо. Это... Блять, блять, блять, тут я могу наверх. Ой, у меня там, по-моему, часы сели. Или наоборот зарядились. Такая вибрация была страшная. Все, я же немножко подоспугался. Так, ладно. Маскировка отключена. Отлично, а у меня есть что по второму оружию? Не, мне не нужны одиночные выстрелы. Нет, у меня второго оружия нет, обидно. А -а! Да что ж ты в голову-то сразу не умираешь? Да ебать а -а! тебя в ухо. Подкрепление ему надо еще какое-то. Маскировка обключена. Да блядь. А -а! Капец, в я в шоке. Ух ты, нифига их я тут. А, это... Блять, патроны 3. кончились. Конечно. Блять. Так, ну это все просто решается. Он был где-то справа. О, о, знакомое местечко. Блять, я в шоке. И тут так много. А полку практически никакого. Так что у меня то броня, то невидимость. Блять, их сюда сувать вообще была такая плохая идея, если честно. Надеюсь, я их ударами не убиваю, а просто вырубаю. Кстати, костюмчик можно было бы и забрать, да? Ну, это так, на будущее. Может, кто-нибудь захочет его надеть. Так, одинку я броню бы на всякий случай. А то я открой открою, как меня еблысь опять. А вот и ты. Тесей, ты, наконец-то. Я рад. Куда тут костюмов разных? Скудная награда для таких усилий. Вот это классно, мне нравится. Открыв лабиринт, ты ожидаешь хотя бы увидеть Минотавра перед смертью? Ну что ж, так будет честнее. Идем. Маски прочь. Я здесь. Максимум защиты. Ты в крио-камере, блядь? Да ладно. Ты в шоке? Могу понять. На твоем месте я бы воспарил. О, эти скачки пульса, иллюзия полета, вброс адреналина в кровь. Такое сладкое чувство. Увы, я не испытывал такого очень давно. Уже больше ста лет мои развлечения являются исключительно умозрительными. Я вступил на путь, с которого ушел Карл Раш. Долгую дорогу к бессмертию. И новое у тебя бессмертия. Я хотел надеть костюм Пророка, взять оружие, которое он нам дал, его броню, войти в лабиринт и убить Минотавра. Но теперь ты ты закончишь то что начал пророк Уходи оттуда алькатрас нет стой тебе нужна последняя часть загадки там на столе возьми шприц дожди а так он реально нифига он там молодой но он не такой старый как это как кажется Возьми Да возьму, возьму, блять Ну, а Бери приц. Доберу я, блять Так, а что мне надо сделать? Не, не втыкай в себя, блять Нет Ой, хуй с тобой Сейчас я как умру, это будет так весело Да, вот кунгусский материал ключ ко всем вратам <звы> <Да. Ага. звы> здесь как днк а это просто память Ой, да ладно, они все О-о-о! Все время они были в Нью-Йорке, жили там, развивались потихонечку, питались энергией и интересом. От большой любви. Ты как помнишь, я проснулся? Ты да? их ждал, да? И никого не предупредил. Кого? Все человечество? Что ты натворил, старик? Они здесь, ты! О, да, Найден, хозяева здесь. Будят системы и греют котел. Они возвратились в свой старый дом. И что они здесь обнаружили паразитов? Можно ли их винить? О, ангелы смерти пришли. вернете меня к человечеству. Что-то вы долго. Конечно, опасность, блядь, это все горит, ебал я в ухо это все дело. Блять, да ну нахуй. А О, куда пртся это, блядь? смерти пришли. Вернете меня к человечеству. Что-то вы... А, а, бежать? Широкому. Куда бежать? Возьми ага, понял. Броню, за за Ах ты ж, блядь, мне энергия получилась. Его Уходи оттуда, когда... да, да я уже да, пытаюсь, иди, бегу, блядь, как могу. Иди, быстрей, Фу, блядь. Спаси нас. А он там, кстати, сгорит, походу. Я уже понял, с концами Но он там да, сгорит. Шерков, Командор Локхард мертв. Я скоро к нему присоединюсь. Призм же взорвется в ближайшем времени. Если мы хотим остановить пришельцев, нам остается надеяться а, только на пророка. Поэтому оставьте ураждебность и помогайте ему всем, чем только можете, пока идет эвакуация острова. Все Нет. Комплексы призмы будут закрыты через 10 минут. О, 10 -10 так я раньше этого не выберусь. через указанные выходы. Хорошо. Так, броньку дали, оружие. Оружие дали, боезапас полный. Ну открываем. Что-то мне какие-то призы пошли, мне это не нравится, Ира, честно разрушена здесь нет ничего на чем можно взлететь я направляюсь к мосту квинспуро встреть меня на дальнем конце если сможешь если сможешь вот Призали! божественные О! слова Шанат, пришед, сюда я промахнулся не промахнулся отлично ноус топом досвидули бля дай промахнулся что пацаны вы теперь за меня да ну конечно а как же вы теперь будете да? так ну туда я вряд ли помещусь придется по кругу бежать мне даже прям немножко бесит что надо по кругу бежать пошел нахуй пошел нахуй, пошел нахуй. конечно сдохло у меня патроны кончились есть патроны я с таким говном долго не пробегу. А, во. Кажется, здесь есть патроны. Сосать. Оп-оп-оп-оп-оп. А ч ее нельзя перезарядить? Но... Аж обидно как. А можно мне нибудь другое, пожалуйста? Вот с другой путь. э, э. а, а, а, а, Блять, оружие говно. Не, ну сойдет. Надо ему прицел тут поменять. Ага. Сейчас мы вплотную подойдем, Ага. Так. Ага. Бля, ебать вас тут уродов. О, я так нормально выкусил, ребят. Там что-то вс взрывается, блядь. Что там еще стреляет, вижу. Патроны кончились Но остается только подойти вплотную И блять И ебнуть по нему вплотную Ох ты ж ебаный хуй Блять, меня тоже задело Ах, ты ж ебаный пиздец. Беги, тварь. Блядь, ну сколько мне на него патронов надо устандалить? Убил? Нет, не убил. Убил. Фух. Блин, а мне так-то далеко бежать вообще-то. И фпс что-то падает вообще. Не знаю, у вас видно там, не видно. Но фпс прям падает конкретно. На... Время от времени. Куда мне бежать? Мне направо. Так, минус, отлично. Отлично. Блять, ты в куле еще не сдох. Я вообще-то тварь так же умею, блядь. Умер? Умер Мне еще кто-то что-то там это пишет, блядь Да откуда? Да кто? Я же никого не вижу, блядь Засудули Карта прикольная, мне нравится По-моему, я куда-то не туда иду Послушай меня, Алькатрас Харгриф никогда не блефует Здесь все сейчас взлетит на воздух, сваливая оттуда Я правда бегу как, блядь, Вы как... Блядь! Да куда? Куда?! ЕБАНАЯ тварь! Фу, слава богу. Пять минут. Я тут, по-моему, отбивался дольше. Я, по-моему, правда отбивался дольше. Мы идем через город к точке встречи. Быстрее. Хорошо. Ага, минус, отлично. Я, который пытался каждую копейку собирать раньше этих нанотехнологий. И теперь, тогда у меня уже просто на покер, в принципе. Блять. Еще будут. Ну кто там, кто там? Но мне пора дальше. Доступные Сейчас будет баба, да? Или не будет? Но ну, у меня еще 56 патрон есть. Какое-то время я еще продержусь. А, я убил ее, понятно. Фига, тут народу. Но это прям война, да? Мне нравится. О, вижу батьку. И целых двое даже. Блять, патроны, конечно, так не очень вовремя. Ебать! Надеюсь, у него патроны просто. Умерли. Отлично, минус один. Минус второй. Отлично. Ой, так сразу спокойно стало так хорошо. А, а где вы раньше были? А откуда у меня здесь восемь патронов появилось, блядь? Блядь, не вижу никого. Вижу кальмара! Мин, нету кальмара, нахуй, нахуй, Патроны появились. Твою мать! Ты должен вернуться на Манхэттен. Потеряем костюм, потеряем все. Понял тебя, дядь? Блять, энергии, энергии, энергии, нет энергии. почти обойму уходит на одного, это прям как-то нечестно что ли. Ага, минус. Блядь, 23 патрона осталось на перезарядку. Я прям не году, если честно, не Хари ангелов и гиена огненная, это все, конечно, пустой треп если в детстве научен бояться ада, с годами не разучишься. По ага. правде сказать, у меня уже было несколько загробных жизней. Вот это, например, сплошное частичко. Почти полвека плавать в контейнере с раствором, как заспиртованный экспонат, зажатый между видеоэкранами и системами камер, как мысли, так и ползу по силиконовым стежкам машин. Весна без отдыха, постоянно думая о мире, который больше не твой. Нет. Если это и есть жизнь после смерти, я лучше предпочту запление. Что это за пушка? Да подожди ты. Вот Поменяй. Так. Да. Как стреляешь? Ага, понял. Отличная пушка. Не времени, Алькатрас. Хорошо. Не нравится пушка. Вообще офигенная. А знаете, все что еще надо сделать? Вот так вот сейчас перестать бежать. Включить невидимых, типа идти дальше просто. Не, пытался помочь, но у нас все равно сейчас, походу, взорвут. Нет, па Б... блять близняк. Либо мне пизда, либо ему пизда. Мне пизда. О, sleet, 허, я полно. системами камер. Только мысли как и болзут по силиконовым кишкам машин. Не трать времени зонда, постоянно думая Иди к о мире, который больше не твой. Та пушка тоже крутая, но это прям по -пизы. Так, идем дальше. Угу. А, это дробовик, бля. Ладно, похуй. Пускайся, тварь. Патик, тут еще и двое, блядь. Я хуею. Откуда второй-то, блядь? Почти Суки. Только мысли так и ползут по силиконовым кишкам машин. И сна, без отдыха, постоянно думая о мире, который больше не твой. Нет. Если это есть жизнь после смерти, я лучше предпочту заптыку. Да ебать, ты, конечно, сдохнешь, ебаная хуета, блядь. Кто тут еще, блядь? Блять, как кота? патроны могли кончиться, блять? Я ж только что поднялся, блядь. Суки, меня это, блядь, аж. Я теперь помню, почему я сдох. Где патроны-то были? Где были патроны? Кто помнит? Вот здесь были патроны. Я в шоке. Блять, еще и FPS почему-то падать начал. Мне это прям уф, как песен. А я что не могу здесь подняться? Могу. Это что снайперский пулемет а можно мне просто открытый прицел да он поудобнее будет ага. сейчас было вы это видели эти баги ебать телепай этот пулемет бедненький Так, ну один точно спустился вниз. А вот это вот а с этим топче. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, ебать. Разогнался, блядь. Бля, у меня патроны кончились. Злопни, блядь! Конец то ёбаный рот. Я прошел этот момент. Лопнул? Хуй там. Отлично, наконец. У меня там патроны кончились. Ой. Ну я хоть прошел дальше, уже хорошо. Зади кто там выебывается, ходит. Ну ничего. Меня убивает то, что они стоят. Они все знают, что сейчас все взорвется. Но они, сука, все равно стоят. Всегда. Беги. Беги. Какая кимографичная фигня. Я бы так не смог просто. А! Вот это я сейчас... Может быть, и вовремя нажал. Ой, там, там дедпул? Кто там? Там точно есть человек. Был похож на Дедпула. Ну, либо это так много крови было. Пизда. Блять, надо было бронику включить хотя бы. Материал все системы в рабочем состоянии. Вообще красота, О... сейчас О... просто сами все делать и перепрограммировать их. Что, мы реально мы возвращаемся в обратно типа или меня просто водой туда уносят или меня костюм сам туда уносит Я вообще не понимаю как вот это вот, все тут вот, происходит ой представляете а на этом мы закончим подписывайтесь на канал ставьте палец вверх предлагайте игры для обзора спасибо большое за просмотр всех люблю всем пока